Друзья, мы с вами, конечно, опять встретились, но у нас плохие новости. Я забыл вообще про работу, поэтому бежим на нашу с вами работу. Я про е, честно сказать, вообще забыл. Я сидел в ноутбуке, завтыкал. И на нас к слову, не вспомнил. Потому что у нас вообще есть э, такая работа, что как под названием фермер. Вот. Это мис.. А, ну ка Мы мисру... с. Мы срочно заса засаживаем вот, вот это. У нас уже вечер, япономать. А у нас еще есть пяти Мы срочно это все делаем. Срочно, в срачейше в параде. Чтобы нас не уведет. Чтобы уже завтра растла свеженькая, нойненькая пченичка. Морковушка. Либо же меня уволим уже насыпать. все фрукчику, Эх, слабенько Да. оу. Так тут все засажено, так. Что это такое? Что это такое? я хочу это. Так хочу. Нифига. А что понравилось? Нифига себе вещички. Это мы сейчас все забираем. И я рад, хоть мы это дошли, но я не уверен, что это у нас лучший ситуационный. Вот картошка. А, ладно, с этим мы разбираемся чуть попозже, но я вообще... Такое не должно быть. А, так, это. Ух ты! Так как мои мы... Аф африканские носочки. Так подарком вообще даром не нужна. Как обычно в прошлой ферме. Ни черта ничего неправильно не сделал, поэтому мы делаем все по-своему. Может поэтому я ничего не сделал, правильно, потому что я все делаю по-своему. Полностью себе возможно так а у меня, меня нету так как нафиг мы засаживаем нашу морковушку замечательную морковушку а тут мы засаживаем замечательную пшеничечку согласитесь все любят пшеницу все любят хлеб а тут мы берем морковушку и вот так вот все это а по быстро мы делаем, чтобы нас не увидели. Целый день забуду простил. А офигеть можно. Вот такое было впервые. Так, у кого кузницы компот, там есть еще один граф. Точнее, кого-нибудь -то сосед. компот, кому сейчас ей не играет. Нет, не играет. К сожалению. Окей. Ну блин у нас еще не надо. Ладно. Все должно производиться в одном количестве, либо же нас будет. Поэтому мы засаживаем все как есть. А вот там мы могли поменять, потому что там у нас все хватало. Ну, то есть по грабкам. Все, сейчас идем спать и идем смотреть наши какие-то новые вещички. Кстати, я уже заменял алмазную даму. Ну. А -а -а, шлем какой-то странный. Очень странный. Такого шлема я еще не видел. Здесь уже все это хотя. Много что можно увидеть. Давай взять саму камеру. А что появился тут? загрузчик так ну. нет это не это здесь выкинем но когда там что-то будет строиться не знаю там что-то там будет лучшая земля ну хочу загнить так первым собой обязательно камер первым собой часики часики а очень так сервера сервера все нормально хоп хоп ну я отказываюсь по простому снаружи отлично так ладно давайте э, я думаю мы все там и будем снимать только эту картошку то есть куда-то идут ладно возьми. Так, сюда оставим наша камера, сюда мы станем часть. Я очень люблю сейчас. Я не люблю, когда что-то нас делается не так, как не надо, поэтому мы делаем все в ручь. Так, начинаем так. Запись. Запись включена. Спаси. жители, номер наш Никола. Класс с обычными как вы видите, с амазной броней и так же и только. Мы нашли там вот такие вот замечательные носочки, а... колбот клетчат, шлем и вот такую броню. Так же мы нашли там вот эту амазную броню, Так я ее еще сниму и надену нашу ногу. Но сразу стало золотыми. И походу это было латвийское. Вот в ней можно лучше прыгать, в ней быстро бегают и так далее, и так далее и тому подобное. Также в этом в этом а, так сказать, ладу нашли нашли вот такое вот чул полицейскую, кстати, на секундочку. Я над буду полицейский участок, кстати. Ну да, сейчас, походу, ничего нет Ладно, ну, да, ничего страшного, главное, что нашли, нашли Так же, главное, да, что была пазука, но мы ее не будем вообще взрывать Мы её отправим потом в полицейский участок Также нашли вот такой вот бур, походу Очень быстро лава вещи, очень ну, Буквально за, э, за пару секундочек может сновать любой бур, походу Пока еще черная шахтала дадим Наши герои шахтеры, мы это все отыгим, а кто надо еще заровить? А за только на это надо топливо. Хорошая вещь, хорошая. Знаете, мне сейчас очень хочу, очень, очень я уж хочу проверьте Вот такой вот лазерный луч. И я сейчас пою с вами базучку Жители сейчас в они сейчас полицию поэтому нам срочно надо посмотреть. Я понял, мать, как там все взорвалось? Все зарвалось. Ух ты, беда коробка, беда коровушка. Украсть, по-моему, ничего от не взорвалось. Немного дерева заделал. Никакая. Просто старая только себе. Ну, вот такие были новости. Жительские. Вот такие были жительские новости. Всего пока понравилось. Всем удачи. Так. А с вами был есть. Так, ну а с вами мы еще не пошел, у нас еще есть. Что -то, что то, да? Да, я косыщу и. и ну да. Я не могу работать, чувачек. Всеми любимыми. Журналист. Так, а где у нас На. Жить ученый бегает? Так, а то мы сейчас должны все дать. Б. Я его потом попи напишу по почте, кто это, это все не убах все это еще, ну это тоже ими. все выкидываем а, а у мальчики пойдут на улучшение нашей деревни из за ой мы ну, это ну, наш, на на на на на на на на все на на на на на на на на на на на на эти вещи okay. если что, я все на поэтому не надо их ну а мы с вами, друзья, дорогие мои, будем прощаться на это. Кому понравилось это сервис, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем. Пока-пока.